Дорогие друзья, всем здравия тела и ясности ума. Посмертный опыт. Увидел интереснейшее сообщение. Изучив этот материал, я понял, что человек написал правду. Каким образом? Сначала я понял это сердцем, потом умом, сопоставив прочитанное с тем, что испытал сам Разница в том, что написавший сообщение человек испытывал посмертный опыт. Умер, а потом воскрес. И по-другому сказать нельзя. Потому что прошло полтора часа смерти и уже наступало окочинение. У меня не было остановки функционирования тела и не так долго, как у того человека. Информация о посмертном опыте интересная и может оказаться кому-то полезной. Случилось это с Мерлин Томасом Бенедиктом, американским художником, в 1982 году. Факт смерти зафиксирован документально. Каждый, кто захочет исследовать и проверить лично, источники открыты и совершенно доступны. Он был мертв приблизительно полтора часа. В течение этого времени он вышел из тела и вошел в свет. Проявив желание узнать Вселенную, был взят в древние глубины бытия, в энергетический вакуум, или в ничто, предшествующее большому взрыву, как говорят наши ученые. А я называю это абсолют. Относительно этого посмертного опыта доктор Кеннет Ринг сказал «Эта история самая удивительная из тех, которые приходилось слышать за время многолетних исследований подобных случаев». Повествование ведется от лица человека, пережившего смерть и воскрешение. В 1982 году я умер от неизлечимого рака. Стадия рака была неоперабельна, и химиотерапия, которую мне могли предложить, все более превращала меня в подобие растения. Мне оставалось жить 6-8 месяцев. В 70-х на нас обрушилась лавина информации, и я очень переживал из-за экологического кризиса. Ядерные угрозы, ну и так далее. А поскольку с духовностью дела у меня обстояли плохо, я пришел к выводу, что природа допустила ошибку, и мы, люди, были раковой опухолью на теле планеты. Я не видел выхода из всех этих проблем, которые мы сами себе создали на Земле. Я воспринимал все человечество как рак, и то же самое было у меня. Это меня и убивало. Будьте осторожны с вашим восприятием мира. Оно имеет обратную связь, и особенно, если ваши взгляды негативны. У меня было крайне негативное восприятие, и это привело меня к смерти. Я перепробовал все виды альтернативной медицины, но тщетно. Тогда я решил, что это между мной и Богом. В действительности я его никогда не видел и не обращался к нему. До этого я не имел духовного развития, а сейчас обратился к духовности и альтернативному лечению. Я собрался прочитать все, что можно. Неспешно подготовился к этому предмету, потому что не хотел сюрпризов на той стороне. Итак, я стал читать философскую литературу и изучать религии. Все это было очень интересно и давало надежду, что что-то есть по ту сторону жизни. С другой стороны, я был независимым художником и не имел страховки. Все мои сбережения шли на обследование. Так что я предстал перед медициной без страховки, а мне не хотелось, чтобы моя семья понесла финансовые убытки и решил справиться с этим самостоятельно. Постоянных болей не было, но я иногда временно терял сознание. Из-за этого я не осмеливался водить машину. В конце концов, я оказался под, оп под опекой хосписа. У меня была личная сиделка из хосписа. Сам Бог послал мне этого ангела, который провел со мной последние дни, а это продолжалось 18 месяцев. Мне не хотелось принимать много лекарств, так как я хотел сохранить по возможности – ясное сознание. Но потом пришли такие боли, что казалось, кроме них больше ничего не существует. К счастью, это продолжалось всего несколько дней. Дорогие друзья, полную версию видеопрограммы вы можете посмотреть на новом YouTube-канале «Гримуар». Для... Для этого перейдите по ссылке, указанной в описании этого видео – не забудьте подписаться на резервные каналы, ибо все новые выпуски полноразмерных передач будут на новом канале. А интерактивные видеостримы с чатами вот на этом канале, на старом. Также вы можете посмотреть полную версию видеопрограммы без рекламы на сайте grimoire.com. Ссылка на канал и регистрация доступна в описании к этому видео. Помню, что проснулся дома. В 4.30 утра и понял – это конец. Именно в этот день я должен умереть. Поэтому я позвал друзей и попрощался. Затем я разбудил сиделку и сказал ей об этом. У меня с ней был личный договор, что она оставит мое тело на 6 часов, поскольку наиболее интересные вещи происходят именно в это время после смерти. Я уснул. Следующее, что я помню, это начало типичного околосмертного опыта. Неожиданно я осознал, что я встал, но тело осталось в кровати. Вокруг была темнота. Без тела чувствуешь себя более живым и подвижным. До такой степени, что я видел каждую комнату, крышу дома и все, что находится под домом. Все вокруг. Засиял свет. Я повернулся к нему. Свет был таким, как его описывали те, кто переживал смертное состояние. Он был такой величественный, и он был осязаем. Вы его просто ощущаете. Он притягателен. У вас появляется желание идти к нему, как к родной матери и родному отцу в детстве на руки. Когда я стал двигаться к свету, я интуитивно понял, что если я войду в свет, я стану окончательно мертвым. Поэтому, когда я двигался навстречу, я спросил, «Пожалуйста, еще минутку, задержимся на секунду здесь». «Я хочу поразмышлять об этом. Мне бы хотелось поговорить с тобой, прежде чем я войду». К моему удивлению, все остановилось в тот же момент. Вы хорошо контролируете свое околосмертное состояние. Не похоже, что вы на американских горках. Итак, моя просьба была принята во внимание, и у меня состоялась беседа со Светом. Свет продолжал изменяться и принимал образы Иисуса, Будды, Кришны, мандалы, архетипов и различных символов. Я спросил Свет, что здесь происходит. Пожалуйста, Свет, разъясни мне, я действительно хочу знать суть происходящего. В действительности я не говорил, а общение шло телепатическим. Свет отвечал, что информация, переданная мне, состояла в том, что наша вера формирует обратная связь. Когда мы предстаем пред небом, если вы буддист, католик или фундаменталист, вы получаете информационный образ своей сути. У вас есть шанс взглянуть на это, исследовать, но большинство людей попросту этого не делают. Я пришел к осознанию, что то, как свет проявлял себя, было матрицей нашего высшего «Я». Я могу утверждать, что свет превратился в матрицу, в мандалу человеческих душ, и я видел наше высшее «Я». И оно в каждом из нас является матрицей. Оно также служит проводником к источнику. Каждый из нас исходит прямо от источника, и у нас у всех есть Высшее Я, или Сверхдуша, как часть нашего существа. Оно открылось мне в своей истинной энергетической форме. Наше Высшее Я. Можно описать как канал связи, хотя он и не выглядит так, но это прямая связь с Источником. Все мы прямо и непосредственно связаны с Источником. Всякое мгновение нашего с вами бдеяло. Итак, свет показал мне матрицу высшего «я», и я понял, что все наши высшие «я» связаны в одно единое существо. Все человечество – единое существо. Мы в действительности одно и то же существо в разных аспектах бытия, но единое. Это не относится к какой-то другой религии. Этот образ пришел как обратная связь. Я видел мандалу человеческих душ, и это было самое прекрасное из того, что вообще когда-либо видел. Это было так захватывающе, что это было похоже на всю любовь, которую мы все жаждали, И это была та любовь, которая исцеляет, умиротверяет и возрождает. Я попросил свет продолжать объяснение, чтобы получше понять высшее «я» нашей планеты и что-то вроде сети, из которой все наши я связаны. Это больше похоже на компанию. Наш следующий тонкий уровень энергии, можно сказать, духовный уровень. Затем через несколько мгновений я попросил дальнейших разъяснений. Я хотел знать, как устроена Вселенная. Я готов. Отправляемся, сказал я. Свет снова превратился в самая прекрасная мандала человеческих душ нашей планеты. Тогда я пришел к этому с моими негативными взглядами на происходящее на планете Земля. Поэтому я попросил разъяснение у света. Ведь в этой величественной мандале я видел, как все мы прекрасны в сути своей, по происхождению. Мы – самые прекрасные создания. Человеческая душа, человеческая матрица – и каждая часть того, что мы все вместе составляем, абсолютно фантастична изящная, изящна. Необычно каждая частица. Я даже не могу выразить словами, как в тот момент это изменило мое представление и видение о человечестве в целом. Я сказал, о боже, я и не подозревал, что мы все так прекрасны на всех уровнях, высоких и низких в любых формах, мы самые прекрасные создания. Я крайне удивился, что не нашел зла ни в одной душе. Я спросил, как такое может быть? Ответ последовал, что ни одна душа в своей основе не содержит зла. Ужасные вещи, которые происходят с людьми, могут заставить их совершать зло, но в их душах зла нет и не может быть по определению. Все, что люди ищут, что их поддерживает, так это любовь, сказал свет. Отсутствие любви разрушает человека. Кажется, свет все продолжал раскрывать мне тайны, тогда я спросил, знаешь ли ты, что этот мир будет спасен? Затем трубным глазом с ливнем кружащихся огней свет отвечал, помни и не забывай никогда, ты спасаешь, восстанавливаешь и исцеляешь себя сам. Это всегда так и всегда так будет, вы изначально созданы с этой способностью. В тот момент я понял даже еще больше, я понял, что мы уже спасены и спасли себя сами, так как были созданы с заложенной самокоррекцией, как и вся Божественная Вселенная. В этом и заключается Второе Пришествие. Я поблагодарил Света и Бога от всего сердца. Лучшее, что мне пришло тогда на ум, это простые слова благодарности. «О Боже, о бесценная Вселенная, о Высшее Я, я люблю свою жизнь». Казалось, что свет вдыхает меня еще глубже. Было ощущение, что он полностью поглотил меня. Любовь света неописуема. Я вошел в другую реальность, более совершенную, чем прежняя. Это был мощный поток света, безбрежный и полный глубоко в сердце жизни. Я спросил, что это было. Свет отвечал, это река жизни. И Испей из нее в волю. Я так и сделал. Я сделал один большой глоток, затем другой – и спить самой жизни, и это приводило в восторг. Затем свет сказал: У тебя есть желание? Он все обо мне знал: и прошлое, и настоящее, и будущее. Да, прошептал я. Я попросил осмотреть остальную вселенную за нашей Солнечной системой и всеми человеческими иллюзиями. Свет сказал, что я могу отправляться в потоки. Я так и сделал, и был перенесен сквозь свет в конец туннеля. Я услышал серию очень мягких взрывов. Какая скорость! Казалось, я удаляюсь от планеты в потоке жизни со скоростью ракеты. Я видел, как Земля осталась позади, Солнечная система во всей своей красоте пронеслась мимо и тут же скрылась. Быстрее скорости света я летел через центр галактики, вбирая по пути знания. Я узнал, что эта галактика и вся Вселенная переполнена различными формами жизни. Я видел много миров. Хорошая весть – мы не одиноки в этой Вселенной. Пока я летел в этом потоке сознания через центр галактики, он стал расширяться на внушающие благоговение фрактальные волны энергии. суперкластеры галактик с их мудростью протекали мимо. Сначала мне показалось, что я лечу просто так, путешествуя, но затем я понял, что когда поток стал расширяться, мое сознание также расширилось, чтобы объять все в этой вселенной. Все мироздание неслось мимо, это было невообразимое чудо, я действительно был чудом, я был ребенком, ребенок в стране чудес. Казалось, все миры и вселенная проносятся со скоростью света, неожиданно появился второй свет. «Он исходил со всех сторон и был другим». Небольшой комментарий по ходу чтения. Часто в своих видео я говорю о «Мире огня», «Мире абсолютной мысли». «Свет, который здесь описан, и есть мир огня». Свет был самой высокой чистоты. Я услышал несколько мягких световых разрядов. Мое сознание расширилось и соединилось со всей голографической вселенной. Это значит стать Богом. Как только я вошел в свет, я осознал, что превзошел истину. Это самые точные слова, которые я мог подобрать для описания этого состояния, но постараюсь еще пояснить. Когда я вошел во второй свет, я оказался... В полной тишине, в абсолютном покое, я видел и воспринимал вечность беспредельную. Я находился в пустоте, в вакууме. Я находился в периоде до большого взрыва, до начала творения. Я пересек начало времен, первое слово, первую вибрацию. Я был в центре творения. Это было как прикосновение к лицу. Бога. В этом не было никакого религиозного чувства, просто я был один на один с абсолютными жизнью и сознанием. Когда я говорю, что мог видеть или воспринимать вечность, я имею в виду, что мог наблюдать все мироздание, генерирующее само себя. Это не имело ни начала, ни конца, расширяющееся сознание мысли «да». Ученые принимают Большой Взрыв как начальное и единственное действие, приведшее к созданию Вселенной. Я видел, что Большой Взрыв – это один из бесконечных Больших Взрывов, создающих Вселенные бесконечно и одновременно. Единственным подходящим сравнением для человеческого понимания можно привести образы, создаваемые суперкомпьютерами с использованием дробных геометрических уравнений. Древние Знали об этом. Они говорили, что Отец периодически создает Вселенные, вдыхая и разрушает, выдыхая их. Эти эпохи назвали «югами». Современные ученые назвали это «большим взрывом». «Я находился в абсолютно чистом сознании. Я мог видеть и воспринимать все большие взрывы юги, создающие и разрушающие себя». Мгновенно я входил во все одновременно. Я видел, что каждая, даже самая мельчайшая часть мироздания обладает свойством создавать. Это трудно объяснить, и у меня до сих пор не хватает слов. Чтобы ассимилировать все, что я переживал в вакууме, мне понадобились годы. Сейчас я могу утверждать, что вакуум еще меньше, чем ничто и более, чем все, что существует. Вакуум – это абсолютный ной, хаос, формирующий все возможности. Это абсолютное сознание, гораздо большее, чем вселенский разум. Где же находится вакуум? Я знаю, вакуум внутри и вакуум вне всего. Вы сейчас живете внутри и вне вакуума одномоментно. Вам не нужно никуда идти или умирать, чтобы добраться до него. Вакуум находится между всеми физическими проявлениями. Это пространство между атомами и его частицами, электронными облаками. Современная наука начала изучать это пространство. Они назвали это нулевой точкой, когда они пытаются измерить его. Их инструменты зашкаливают или, как говорят, указывают на бесконечность. В них нет способа измерить бесконечность с точностью. И в вашем теле, и во Вселенной есть нулевое космическое пространство. То, что в мистике называют «пустотой». Оно не является таковой. Вакуум наполнен энергией, различными видами энергии, которые создают все, что мы с вами имеем. Все с начала большого взрыва является вибрацией. Библейское «я есть» в действительности стоит под знаком вопроса. «Я есть»? Мь? Что «я есть»? Итак, мироздание есть Бог проявляющий свое божественное «я» всеми вообразимыми способами в непрерывном движении, в бесконечном исследовании себя через каждого из нас с вами. Через каждый волосок на вашей голове, через каждый листик дерева, Бог исследует себя, осознает себя, свое Высшее «я» есть. Я начал понимать, что все, что есть, это Он Сам. Вместе с вашим я и моим я, все это высшее я. Вот почему он знает, когда лист падает. Это возможно потому, что где бы вы ни были, там и есть центр вселенной. В этом Бог и Он в вакууме. Когда я исследовал пустоту и всеюги мироздания, я был вне времени и пространства, как мы с вами воспринимаем. В этом расширенном состоянии я обнаружил, что мироздание является абсолютным чистым сознанием или Богом, сходящим в жизнь для обретения опыта. Сама пустота лишена опыта. Это предсостояние жизни до первой вибрации. Это больше, чем жизнь или смерть, потому что во Вселенной есть кое-что побольше для исследования. Я был в вакууме и осознавал все, что когда-либо было создано. Это было похоже, что я видел это глазами Бога. Я стал Богом. Неожиданно я перестал быть самим собой. Я узнал, зачем существует каждый атом. Я мог понимать и видеть все. Интересно, что я ходил в вакуум и вернулся с пониманием, что он не там. Бог здесь. Вот так обстоят дела». От этого эти бесконечные поиски человечества идут куда-то в поисках Бога. Бог дал нам все, и это все находится здесь, сейчас. И во что мы сейчас все вовлечены, так это исследование Бога через нас. Люди слишком заняты попытками стать Богом. Они должны понять, что они уже Боги. Бог становится нами. Вот в чем. «Заключается суть. Я понял это, закончил исследование пустоты и захотел вернуться к мирозданию или юге. Оказалось, что это очень просто сделать. Я ведь прошел сквозь второй свет или большой взрыв, слышал мягкие звуки разрядов. В потоке сознания пролетел все мироздания и... что это был за полет?» супер -кластеры. Галактик проходили сквозь меня. и миновал центр нашей галактики, который представляет из себя большую черную дыру. Черные дыры являются громадными процессорами или рециркуляторами Вселенной. Знаете ли вы, что находится на другой стороне черной дыры? Наша галактика, которая была репродуцирована из другой Вселенной, по своей общей энергетической форме выглядит как фантастическое скопление огней. Вся энергия этой страны большого взрыва является светом. Каждый субатом, атом, звезда, планета и даже самосознание, все состоит из света и имеет частичку света. Свет вообще живая материя. И все состоит из света. И даже камни, потому что все живое, все сделано из божественного света. И абсолютно все обладает разумом». Я все еще летел в потоке и мог наблюдать приближение света. Я узнал, это был первый свет, матрица Высшего Я, света нашей Солнечной системы. Затем появилась сама система в свете, сопровождаемая одним из тех мягких звуков разряда. Я видел, что наша Солнечная система – это большое местное тело. Это наше тело, и мы гораздо больше, чем мы себе это представляем. Итак, я видел, что Солнечная система – это тело, и я его часть. Земля – это некое существо, и мы часть этого существа, которое это осознает. Мы не все, мы только часть его, и оно это знает. Я видел всю энергию, которую генерирует наша Солнечная система. Это потрясающая световая картина. Я слышал музыку сфер. Наша Солнечная система при создании всех местных тел генерирует уникальную световую матрицу, звук и вибрацию. Развитые цивилизации из других звездных систем могут определять жизнь во Вселенной при вибрации и энергетическому отпечатку матрицы. Это детская игра, земное чудо-ребенок, человеческие существа. Производят много звуков, как дети, играющие на заднем дворе во Вселенной. Я летел в потоке прямо в центр Вселенной. Я чувствовал объятия света, когда он снова принял меня в свое дыхание. Затем последовал еще один мягкий звук разряда. Я находился в этом великом свете любви с потоком жизни, пронизывающий меня. Я должен еще раз повторить, что это самый любящий, не осуждающий свет. Это идеальный родитель для чуда-дитя. Что дальше? Интересовался я. Свет объяснил мне, что смерти нет. Мы бессмертные существа. Мы живем вечно. Я понял, что мы являемся частью естественной живой системы, воссоздающей себя бесконечно. Мне не сказали, что я должен вернуться, но я знал, это необходимо. Это естественным образом вытекало из того, что я видел. Не знаю, сколько я пробовал со Светом по земному времени, но настал момент, когда я понял, что получил ответы на все мои вопросы и мое возвращение близко. Когда я говорю, что на все мои вопросы ответили, я имею в виду, что получил ответы на все вопросы. У каждого человека своя жизнь, свои вопросы. Некоторые вопросы универсальны, но не каждый из нас изучает жизнь свою уникальным путем. Так есть иные формы жизни, начиная с гуру, заканчивая каждым листиком дерева. Это очень важно для всех нас в этой вселенной, потому что все это составляет большую картину, полноту, жизнью. Мы являемся Богом, и следующим себя в бесконечном танце жизни. Ваша уникальность повышает ценность жизни. Когда я стал возвращаться к жизненному циклу, мне не пришло в голову. Мне не сказали, что я должен вернуться в то же самое тело. Я полностью полагался на свет жизни, когда поток слился с большим светом. Я попросил сохранить память об откровениях и обо всем, что я узнал на этой стороне. Ответ был утвердительным. Это воспринималось как поцелуй душе. Я прошел сквозь свет вибрирующей реальности вновь. Весь процесс повторился с дополнениями к той информации, что я получил. Я возвратился домой и получил урок по инкарнации. Мне ответили на вопрос, как это действует, как это работает. Я знал, что мне необходимо перевоплотиться. Земля, этот громадный процессор энергии индивидуального осознания, эволюционирует из нее в каждом из нас. Впервые я подумал о себе как о человеке и был счастлив. Из того, что я узнал, я был счастлив просто чувствовать себя атомом этой вселенной, просто атомом. Тогда как быть человеческой частью Бога – это самое фантастическое благословление. Это и есть благословление, несмотря на все наши самые крайние оценки, каким благословлением может быть. Мыслить, что мы являемся человеческой частью этого опыта, приводит в трепет. Каждый из нас, независимо от того, где он находится, озабочен он чем-то или нет, является благословлением для планеты. Итак, я прошел через инкарнационный процесс и ожидал появиться где-нибудь ребенка. Но мне преподали урок. Как эволюционирует индивидуальное сознание, так как я реинкарнировал в свое собственное тело. Я очень удивился, когда открыл глаза. Это было невообразимо удивительно. Вновь оказаться в своем теле, в своей комнате, где кто-то ухаживал за мной и плакал обо мне. Да, это была моя сиделка. Она оставила мое тело в покое на полтора часа, обнаружив, что я... Мертв. Она была уверена, что я мертв. На лице были все признаки «я коченел». Мы не знаем, как долго я был мертв, но мы знаем, что прошло полтора часа с тех пор, как меня обнаружили в этом состоянии. Она выполнила мою просьбу, оставила мое тело в покое на несколько часов. У нас был стетоскоп и много других способов проверки жизненных функций тела. Она могла удостовериться, что я умер. Это не было около околосмертным опытом. Это был опыт посмертный. Я был мертв, по крайней мере, в течение полутора часов. Она обнаружила меня мертвым, послушала стетоскопом, измерила давление, проверила сердечный ритм по монитору. Но вот я пробудился и увидел свет. Я попытался встать, чтобы идти за ним, но упал с кровати. Она услышала звук падения, прибежала в комнату и нашла меня на полу. Таким образом я вернулся, и происходящее пробуждало благоговийный страх. Восприятие этого мира ускользало от меня, и я беспрестанно спрашивал, я жив? Этот мир мне более казался сном, чем тот, в котором я был. Через четыре дня я почувствовал себя лучше, и даже в какой-то мере совершенно другим. Память о путешествии вернулась позднее. Теперь я не замечал в людях тех недостатков, которые я видел ранее. До этого я все осуждал, считал, что многие люди не знают, как справляться с жизненными проблемами, но зато я-то уж знаю. Но теперь у меня другое мнение по этому поводу. Через три месяца мне один из друзей сказал, что мне следовало пройти обследование. Я прошел все анализы, чувствовал себя хорошо, но все же боялся получить плохие новости. Помню, что доктор, сравнивая результаты обследования до и после моего опыта, сказал, у вас сейчас ничего нет. Я спросил, возможно это чудо? Он ответил, нет, такое говорит, случается. Это называется спонтанной ремиссией. На него это не произвело никакого впечатления вообще. Но чудо свершилось. Меня-то это впечатляет больше, чем кого-либо другого. Тайна жил с ним, мало соотносится с интеллектом. Мироздание не является интеллектуальным процессом. Интеллект здесь, как вспомогательное средство, он ярок, но его мы сейчас развиваем, а сердце – мудрейшую часть из нас. Центром планеты является преоб... величайшим преобразователем энергии, как это можно видеть на снимке магнитного поля Земли. Это наш круг притягивающий, воплощающиеся души снова и снова. Это знак того, что вы достигаете человеческого уровня и развиваете индивидуальное сознание. Животные имеют групповую душу и реинкарнируют в группу душ. Олени всегда будут оленями, но, но родившись человеком, не имеет значения гением или инвалидом, вы становитесь на путь развития индивидуального сознания. Само по себе оно станет частью группового сознания человечества. И, дорогие друзья, при чтения, обратите на это внимание. Я видел, что расы составляют группы индивидуальностей, Продолжая чтение. Такие нации, как Франция, Германия, Китай, имеют каждые свои индивидуальности. Тоже обратите внимание на это. Но это... То, что люди называют эгрегорами, крупные города также имеют индивидуальности. Это местные группы душ, привлекающие определенных людей, и это эгрегоры. Семьи тоже обидны в группу душ, и это эгрегоры. Индивидуальность развивается как дробная размерность и эволюционирующая через наши личности. Разные проблемы, которые у каждого из нас есть, чрезвычайно важны. И именно так Бог исследует себя через нас. И поэтому задавайте вопросы, занимайтесь поисками. Вы найдете свое «я». Вы найдете Бога в этом «я». Потому что это и есть единственное «я». Более того, я видел, что каждый из нас имеет родственную душу. Мы все части одной, дробящейся на множество созидательных направлений души. Что, собственно, и есть святый. Дух, который не может быть не един. Сейчас я смотрю на каждого человека как на родственную душу. Ту единственную, которую всегда искал. Но самое великое, что у вас есть, это вы сами. У вас есть и мужское, и женское начало одномоментно. Мы переживаем это в чреве, через инкарнации. Если вы ищете родственную душу вне себя, вы можете никогда ее не найти. Вне вас ее просто нет. Так же, как нет Бога там. Бог здесь, внутри каждого. Ищите Бога здесь. Присмотритесь к своему Я. Очнитесь в любви к своему Я. Через это вы полюбите все. Полюбите себя и полюбите мир. Я спускался в то, что можно было бы назвать адом. Это было удивительное переживание. И не встретил там ни станы, ни зла. Мое схождение в вакуум было путешествием в личностное, обычное человеческое страдание, невежество и темноту непонимания. Он оказался похожим на вечное страдание, но каждый из миллионов душ вокруг меня имел маленькую звезду света, всегда доступную, но, казалось, никто не обращал внимания на нее. Все были поглощены своей печалью, ранами, горем. Из этой Кажущейся вечности я позвал к свету и, как ребенок взывает к родителям о помощи, свет открылся и образовался туннель, протянувшийся прямо ко мне и освободивший меня от всего этого страха и боли. Вот каков ад на самом деле. Комментарий вставлю небольшой. Много раз я говорил и буду говорить, что люди создают ад себе при жизни, здесь и сейчас, своими мыслями и поступками. Все, что нам необходимо научиться делать, так это взяться за руки и идти вместе. Двери ада сейчас открыты. Мы соединимся, держась за руки и выйдем из этого ада, из жизненного ада. Свет приблизился ко мне и превратился в громадного золотого ангела. Я спросил, ты ангел смерти? Он ответил, что он моя сверхдуша, матрица моего высшего Я, древнейшая часть всех нас. Меня взяли в свет. Скоро наши ученые станут измерять душу. Не будет ли это чудом? Мы сейчас на пороге изобретения таких приборов, которые будут чувствительны к тончайшим духовным энергиям. Физики используют ускорительные установки, чтобы расщепить атом, узнать его строение... Когда-нибудь они дойдут до мельчайшие частицы, которая поддерживает все. И им все же придется назвать это Богом. С, атомарными, с атомными установками они не только изучают, из чего он состоит, но и создает частицы по воле Бога. Одни из них живут доли секунды. Мы только сейчас стали понимать, что мы создаем тоже. Так я видел вечность и понял реальность, в которой есть точка, из которой мы черпаем знания и начинаем создавать следующую. Категорию игры. У нас есть эта способность создавать, когда мы исследуем. Так Бог расширяет себя через нас. С момента возвращения, когда я переживал непосредственный опыт со светом, я научился находить Бога в пространстве через медитацию. Каждому это доступно. Нет необходимости умирать, чтобы достичь его. Инструмент у вас уже есть. Вы уже связаны с ним. Тело. Это самое величественное световое существо. Тело – это вселенная удивительного света. Дух не отстраняет нас, чтобы разрушить тело. Нет, это не происходит. Прекратите попытки стать Богом. Бог становится вами. Здесь и сейчас. Дух, как маленький ребенок, обегая вселенную, чувствуя необходимость и размышляя над этим, создал этот мир. Я спрашиваю его. Как твоей матери приходится со всем этим справляться? Это уже другой уровень духовного сознания. О, моя мать! Внезапно вы отказываетесь от своего эго, осознавая, что вы не единственная душа во Вселенной. Один из вопросов, который задал свет, звучал так. Что такое небеса? Мы тотчас же начали путешествовать по всем небесам, какие только были. Это мыслеформа, которые мы сами создали. В действительности мы не отправляемся на небеса, а проходим перевоплощение. Я спрашивал Бога, какая религия самая лучшая на Земле? Какая самая правая? Бог ответил, для меня это не важно. Какая невероятная милость. Не имеет значения, к какой религии мы себя относим. Религии приходят, уходят, меняются. Буддизм не вечен, католичество не вечное, и все они будут предназначены для просвещения. Во всей системе сейчас идет много света. Многие противятся, и одна религия идет против другой, полагая, что она единственная верная. Но когда Бог сказал, что это не важно, я понял, что мы озабоченная сторона. Это важно нам, а не ему. Для источника не имеет значения буддиства или иудеи, каждый является отражением, гранью целого. Как бы мне хотелось, чтобы последователи всех религий это поняли и не мешали друг другу. Нет, это не конец разделения религии, а просто принцип «живи и дай жить другим». У каждого свой взгляд на жизнь, но все вместе мы составляем грандиозную картину. Я отправился на ту сторону со множеством страхов. И к токсичным отходам, и к атомному вооружению, и к демографическому взрыву, и к кислотным дождям. Я вернулся с любовью к каждой из этих проблем. Я люблю отходы атомного производства, я люблю грибовидное облако атомного взрыва. Это наисвятейшая мандала, которую мы продемонстрировали как архетип. Быстрее, чем все религии и философские системы мира, тот ужасный и удивительный атомный гриб сплотил нас всех и подтолкнул к новому уровню сознания. Зная, что мы могли бы взорвать нашу планету уже 50 или 500 раз, мы, в конце концов, уже осознаем, зачем мы сейчас все вместе здесь. В течение какого-то времени на нас еще надо сбрасывать бомбы, чтобы до нас это дошло. затем мы начнем говорить, хватит, больше не надо. Сейчас мы в большей безопасности, чем были раньше, и мир продолжает двигаться в этом направлении. Поэтому я вернулся, любя токсичные отходы, потому что они нас сближают. И это грандиозно. Освободившись от кислотных дождей, мы через 50 лет сможем восстановить леса на планете. Если вы занимаетесь экологией, занимаетесь как вы. Как раз та часть системы, которая пришла от сознания. Занимайтесь этим. Насколько у вас хватит сил. Не впадайте в уныние. И будьте энтузиастами. Земля находится в процессе наведения порядка в своем хозяйстве. А мы клетки на ее теле по сути своей. А рост население близок к оптимальному уровню энергии необходимого, чтобы вызвать сдвиг в сознании. Этот сдвиг в сознании сдвинет политику денежной системы и энергии в целом. Что происходит, когда мы спим? Мы многомерные существа и можем достигать уровней через осознанные сны. На самом деле вся Вселенная является божественным сновидением. Главное, что я видел это. Мы, человечество, являемся частицами планеты, которые частицы галактики, которые в свою очередь тоже частицы и так до да, бесконечности. Существуют гигантские системы. Наши средние, на человечество уже обрело свою легенду в космическом сознании. Маленькое человеческое существо планеты Земля, или как ее еще называют гея, легендарно. Сны сделали нас легендарными. Мы отличаемся своими сновидениями. Весь космос ищет смысл жизни, значение всего сущего. Именно тот, кто видит сны, пришел с ответ. Мы увидели это во сне, так что сны очень важны. После смерти и возвращения я по-настоящему уважаю жизни смерть. В наших околосмертных опытах мы, вероятно, приоткрыли дверь к великой тайне. Скоро мы сможем жить столько, сколько пожелает тело. После 150 лет или около того, душа интуитивно почувствует, что пора менять проводник. Реинкарнация, как передача энергии в этом фантастическом вихревом потоке, более изобретательна, чем вечная жизнь в одном и том же теле. Ведь в действительности мы отправляемся познать премудрости жизни и смерти, и это нравится нам. Мы уже живем вечно. Именно так обстоят дела. Дорогие друзья, все страхи основаны на страхе смерти. Когда человек поймет, что он бессмертное существо, все это станет несущественным. Для тех, кому интересно, присоединяйтесь к нашей группе. Так можно сказать. Друзья, мы сегодня поговорили о посмертном опыте и о жизни за гранью привычного нам биологического, можно сказать, мира. В следующих видео мы более подробно поговорим о том тонком мире и о смерти. Человек может умереть от старости в результате несчастного случая или болезни, а может самостоятельно принять решение уйти из жизни. Плохо или хорошо суицид? Очень интересный вопрос, который мы обсудим в следующих видео, дорогие друзья. Пока.